Для женщины главное – ее состояние любви. Поэтому э, все три совета касаются любви. Первый совет – это э, любить себя, уметь любить себя. Это очень важно, когда она раскрывается как женщина. Второе – уметь любить мужчин. Причем всех мужчин надо уметь любить. Это не просто, начиная с отца, брата. И кончая всех, кто встретится на твоем пути, научиться любить этому. Это тоже непростая задача, но это великая задача. И третье – это любить весь мир. То есть любить все то, что происходит в мире, принимать это, относиться к этому, уважительно с любовью. Вот это третье. Вот три направления любви для женщины.